Друзья, значит, всех приветствую. Значит, ну и давайте начнем значит, вообще, как бы, в общем, да, посмотрим, что сейчас нам может дать висим в плане той актуальной версии, которую мы сейчас имеем. Висим да? 2022, 22-я версия. Все знают, кто не знает, я. Сейчас вам сообщу, да, что компания PTI 22 версию все-таки завезла некоторую упрощенную, упрощенный а, вариант создания адаптивного управления. А, сейчас я экран выведу. Вот так вот. А, упрощенный вариант, называется у них он ETS. Если, вот сейчас вот я направляю мышку, видно, да, иконочки у нас с левой стороны. С помощью вот этих функций можно уже не прибегать к каким-то дополнительным модулям, идущим к программе, да, то есть в частности мы сегодня будем с вами говорить о VSWAP, Uh, то есть, как бы, вот теперь, получается, в 22-й версии можно не использовать весва, а использовать uh, вот эти вот функции, уже встроенные в сам Висим. Но, uh, как сказать, не проблема, а тонкость в том, что uh, данная адаптивка, которая здесь предусмотрена уже в программе, она uh, построена только на одном алгоритме. Алгоритм всплывающей фазы. А, то есть мы можем при помощи функции сделать так, чтобы у нас подъезжающий автомобиль, который подходит к перекрестку, останавливается на, на петле детектора а, значит, и вызывает фазу, и эта фаза работает. Это вот первый да, нюанс. Второй нюанс – то, что это можно реализовать только при двухфазной э, системе регулирования. Тоже вы должны понимать, что это работает, первое, да, по одному алгоритму, и только с учетом того, что у нас при стафорном регулировании будет две фазы всего больше нельзя. Ну и соответственно возникает вопрос: да: значит, что, если нам необходимо сделать более глубокую адаптивку, да, более продвинутую, с учетом там других алгоритмов, скажем, есть очень такой максимум востребованный, да, это вот алгоритм по определению время разрыва в транспортном потоке, да, знаете, то нам, к сожалению или к счастью, да, надо уже использовать либо идущий в комплекте, грубо говоря, с программой модуль VSWAP Uh, либо мы используем какие-то сторонние uh, программы, которые имеют интеграцию с Visio, да, то есть вот, для примера могу сказать, что я еще работаю в uh, программе Лиза uh, Plus, это разработчик и Wire, uh, программа она как раз предназначена, заточена на разработку статичного регулирования, то есть расчет, расчет координации, и в том числе и разработка адаптивного управления. Там, в, опять же, немножко отойду от темы, да, в Лиза Плюс там более расширенная адаптивка, там больше возможностей, там, скажем, больше функций по использованию детекторов, то есть там можно что-то более серьезное сделать, чем здесь то, что встроено. Но, тем не менее, скажем, базовые такие моменты, базовые особо необходимые алгоритмы, которые используются, ну условно в повседнев, их можно значит делать при помощи весов. Итак, что нам необходимо для начала, да? То есть мы должны разобраться, чтобы у нас все это работало, чтобы мы могли что-то сделать. Что нам нужно? Первое. Мы должны, во-первых, убедиться то, что у нас а в лицензии в нашей программе есть а, галочка стоит, где у нас VAP да, написано. Это как раз и есть, а, грубо говоря, язык описания этого алгоритма. А, еще милочку пояснения, да, кто не знает. А, ВАП – это как раз и есть, грубо говоря, программный код, который работает и, грубо говоря, своими командными запросами выполняют какие-то операции, связанные с изменением режима регулирования. Да, это VAP. ВИСВАП uh, – это оболочка. Сейчас я открою вам ее. Uh, она лежит uh, в папке uh, с установленной программой. ВИСВАП. Это, грубо говоря... Интерфейс, то есть как бы а, программа-прокладка, которая работает а, между а, ну, ее самой и висимой. То есть здесь мы организовываем какую-то последовательность, делаем блок-схемы, разрабатываем алгоритм. То есть не разрабатываем, а внедряем, да, применяем. После этого мы в самой этой программе выполняем компиляцию как раз именно вот этого программного кода именно в формате VAP. И уже в дальнейшем мы висами этот скомпилированный файл применяем. Но помимо того, что вот мы просто скомпилировали наш программный код, этот вап, мы должны еще учесть такой момент, что при адаптивном управлении не используется фиксированное время, как мы обычно ну, делаем висами, да, там нету висига, то есть, как он есть, но там применяется другой уже модуль, он называется там VAP, как раз, и для него необходимо создавать а, переходные фазы, ну, скажем так, промтакты, да. То есть программа по умолчанию их не понимает. И для начала, для того, чтобы как бы, ну, создать все это дело, нам нужно а, непосредственно создать какой-то объект, то есть, грубо говоря, отрезки, Uh, и после этого мы должны создать какое-то светофорное управление, оно будет сначала в фиксированном времени, мы должны создать последовательность фаз, и уже после этого, когда мы ее создали, мы должны также из висига, оболочки этого висега, да, мы должны экспортировать так называемый файл снабжения. Он в формате uh, PUE, uh, значит, экспортируется... Как отдельным файлом, а потом, когда мы уже выбираем тип регулирования как VAP, мы как раз там и выбираем этот файл снабжения по переходным, фай... переходным фазу. Значит, маленькая памятка, которая вам нужна будет. Я сейчас прям покажу, это видео останется. Вы потом можете потом освежить память. Вам это будет полезно. Какие есть нюансы при разработке вообще адаптивного управления при помощи VSWAP и VSW? Значит, первое. Запомните, это как правило, постулаты такие. Да? Первое. Э, ни в коем случае не используйте кириллицу в пути, э, и пробелы то же самое. Старайтесь использовать латиницу и работать как можно меньше, чтобы путь был не такой огромный, там, не знаю, через 10, 15, 20 папок там и так далее. А, второе, что хочу обратить внимание, да, надо очень четко следить за а, номерами каналов детекторов, которые мы будем а, уже создавать в программе, в я покажу. А, третье... А, все, что мы создаем, сохраняем в вапе, надо сохранять именно в ту папку, где у нас лежит проект Swisim. Компиляция будет автоматически делаться, делаться именно в эту папку. Когда нам, допустим, необходимо весь этот проект передать кому-то другому, чтобы он также воспользовался, мы должны заново скомпилировать вап файл. Проблема в том, что при компиляции в ВАП файл вносится строка с адресом, с путем сохранения вот этого вот ВАП-файла. Если вы этого не сделаете, у вас могут быть проблемы с взаимодействием ВАПа и ВИСИНа, да, то есть там какие-то разногласия будут. А, значит, тоже такой момент, а, значит, сохранять файл, Висвапи необходимо только начиная с буквы. Это какая-то внутреннее ограничение какое-то, не знаю почему, но вот так вот. Следующий момент, когда мы будем использовать отладчик, отладчик это очень удобная функция, она позволяет нам в режиме пошагового хода алгоритма, пошагового хода цепочек, проследить на какой стадии мы находимся тоже покажу значит очень удобная вещь значит при использовании этого отладчика необходимо открывать висваб открывать актуальную версию которая предназначена именно для той версии которую мы с вами виссеми рассматриваем чтобы как бы синхронизация была да, между ними значит тоже, когда вы открываете vSwap, нельзя его открывать от имени администратора. То есть нужно открывать обычным образом. И еще такой момент, но седьмой да, пункт. Мы к нему, наверное, вернемся, когда уже будем что-то делать в Но, в общем, там методика такая, что в самой структурной блок-схеме нельзя писать какие-то математические выражения. Там они должны фигурировать как параметрическая функция, то есть какое-то, не знаю, словосочетание букв, цифр и так далее, которое соответствует забитому выражению в определенном окне. То есть вам тоже покажу. Ну, а такая памятка, чтобы вам на будущее как представлять, что вы, что вы могли сделать не то, и у вас, вот, допустим, вы сделали, у вас не работает, и вот надо посмотреть, проверить вот такие вот моменты, вот, учли вы ли это или нет. Итак, давайте, значит, перейдем уже к практике, да, у нас все-таки практический подход, да. Значит, для начала, да, это... Постулат тоже, опять же, да, мы всегда наш, наш, должны сделать какую-то нашу тест, тестовую площадку, да? ну, мы находимся в Санкт-Петербурге. Давайте выберем Санкт-Петербург. Ну, здесь можно. Главный масштаб сделал. карту вообще можно отключить. Что мы с вами сделаем? Мы сейчас сделаем а, классический четырехсторонний перекресток. Без левых, без правых. Просто чтобы нам, грубо говоря, протестировать, как это вообще работает и что нужно нам делать. А, делаем отрезок. Делаем встречное движение. Ну и пока нам для такого тестового варианта, то, что мы сегодня с вами будем рассматривать, это будет более чем достаточно. Значит, что нам нужно сделать в следующем? Да, вот сделано перекресток. После этого мы должны создать светофорное управление. Создаем светофорное управление обычное, как мы это обычно делаем м, по всему, да, условно. Это мы... Да, я забыл, да. Сохраняем. Значит, для того, чтобы создавать светофорный объект, нам нужно сохраниться сначала. Опять же напоминаю, что нам нужно сохраняться по пути м, без использования латиницы, ой, кириллицы, да. И желательно исключать пробелы, как таковые, то есть можно прочее делать, нижнем. Ну, и давайте назовем как-нибудь, пусть будет 23. Все, теперь создаем сам светофор. Мы используем фиксированное время, тип. Заходим в редактор. И сейчас для нас э, важным э, создать э, столько сигнальных групп, сколько нам будет необходимо, что у нас будет участвовать, э, нашем регулировании, то есть давайте сделаем 4, да, у нас 4, 4, 4 стороны, будет 4 стороны. Опять же, старайтесь использовать даже здесь, вместо сигнальная группа, группа сигналов и так далее, здесь исправляйте на СГ, ну или что-то, что касается цифр, либо латиницы. мы понимаем, что программный код, он как бы не несет в себе возможности использовать кириллицу, да, а это получается, грубо говоря, выполнение каких-то определенных команд, ну, можно сказать, даже на уровне программирования, то есть какие-то операции или запросы идут, о а запросах как бы латинице, ну, к сожалению, может быть, о, кириллица, извините. Значит, сделали мы с вами сигнальные группы. Окей. Okay. Править мы это все не будем. Потом вы можете выбрать любую последовательность, которую вам надо. Единственное, что для того, чтобы нам правильно и быстро сделать фазовый переходы, мы в минимальном зеленом делаем ноль, чтобы нам было поудобнее создавать автоматически фазовые переходы. Дальше необходимо в матрицах создать матрицу ну, условную, я не знаю, там давайте по 6 секунд сделаем. Опять же, объяснять, что такое матрица, это не матрица конфликтных точек, это матрица времени разгрузки конфликтных направлений. Кто не знаком, простудируйте, пожалуйста, какие-то учебные материалы, там то же самое, кременец, там не знаю. Клинкенштейн, там все это подробно описано, что это за матрица и зачем она нужна. Ну, условно, каждая ячейка соответствует конфликту между направлениями, допустим, сигнальная группа 1 и сигнальная группа 3. А значение в этой ячейке соответствует секундам. То есть сколько необходимо секунд для того, чтобы разгрузить данный конфликт. Как бы, в общем, это так выглядит. А дальше мы должны создать то количество фаз, которое нам необходимо. Опять же, да? Возвращаясь к стоку, вот к стоковым возможностям самого ВИСИМа, мы говорили, что там сейчас пока возможно э, создание адаптивки только по алгоритму запрос фазы и только при двухфазном э, режиме регулирования. Здесь же мы можем создать э, 2, 3, 4, 5, сколько нам необходимо будет фаз, да? но пока мы рассмотрим 2 для того, чтобы не усложнять и не э, удлинять э, наш вебинар сегодня. Мы используем пока по классике 2. Но в алгоритмах мы уже будем использовать не стандарт, как вот в стоковом висиме да, запрос фазы, а сделаем уже, допустим, алгоритм по определению времени разрыва в транспортном потоке. Итак, значит, фазы, фазы. Мы сделали две фазы. Окей. Дальше, следующий пункт. Мы назначаем фазы сигнальной группы по фазам. То есть, допустим, у нас первая-вторая исследовательная группа будет в первой фазе, и третья-четвертая будет во второй фазе. Следующий шаг ⁇ это создать именно как раз по фазовые переходы. Это то, что нам необходимо будет именно в Весвапе. То есть, получается, если бы у нас было бы три фазы, можно было бы создать все возможные фазовые переходы, и, соответственно, они у нас уже были. То есть, все. То есть как программа понимала, что есть определенный фазовый переход, в котором присутствуют какие-то определенные сигналы для того, чтобы перейти с одной фазы на другую. Да, условно. И что мы здесь делаем? Мы здесь создаем последующие фазу. Либо можем сделать, создать все фазовые переходы. Мы сделаем, создать все фазовые. Да, извините. Забыл, здесь вот надо выбрать матрицу. Назначение фазы, здесь надо выбрать матрицу. Только после этого мы можем уже в создании по фазовых переходов создать все переходы. То есть он нам создал, получается, два перехода. Ну, потому что у нас две фазы. Если... У нас задача стоит сделать больше фаз. То есть мы здесь, допустим, добавляем еще одну фазу. И здесь мы, скажем, мы сделаем вот так вот такую последовательность. И в создании фаз мы здесь выберем создать все фазовые переходы». Он нам создаст не три, о, не, получается один, два, три, да, да, все правильно. Не три фазовых перехода, а сделает 6. Что это такое? Это как раз момент такой, что у программы скажем так, заблаговременно дает нам возможность учесть вероятность того, что в нашем алгоритме, то, что мы будем в дальнейшем использовать, может быть такое, что первая фаза, она будет заканчиваться, начинаться уже не вторая, допустим, а третья. Или вторая закончится, и будет начинаться не третья, а первая. То есть как бы дает нам возможность играться вот как раз переключением этих фаз. И вот для каждого этого переключения с одной фазы на другую фазу нам необходим вот этот как раз фазовый переход. И вот эти вот фазовые переходы 1, 2, 3, 4, 5, 6, они как раз здесь записаны. В v когда мы будем с вами работать, там нужно прописывать этот фазовый переход. Вот это значения вот значение, которое мы видим 1, 2, 3, 4, 5, 6 – это как раз есть идентификатор. То есть мы там будем писать э, команду, функцию, э, что нам необходимо переключиться на какую-то фазу. То есть мы сейчас находимся на первой фазе, и нам нужно переключиться на какую-либо еще. И мы там прописываем эту фазу. И программа уже понимает, ага, значит, значит, нам нужно переключиться на эту фазу. И он уже выбирает вот эту вот фазу, которую мы уже с вами создали которые уже есть, которые перед нами, да, у нас. Вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Так, опять же, да, мы с вами сейчас будем использовать именно две фазы, для того, чтобы нам было с вами проще и было проще усвоить информацию. Значит, создаем последовательность фаз. О, извините. Создаем все фазовые переходы. Вот у нас они получились. Ну и для себя можете сделать какую-нибудь сигнальную группу, ну вот так. Как сказать, можно сделать так, чтобы она у вас сохранилась. В случае, там, знаете, вот есть адаптивное управление, есть локальный локальный режим, чтобы у вас там был. Вы можете его как-то здесь сохранить, сделать, не знаю, как памятку. Но это не важно, может такой быть. После того, как мы выполнили все эти процедуры, дошли до сигнальной, сигнальной программы, мы с вами заходим в файл, экспорт. И выбираем как раз возможность экспорта как раз я говорил ПОА, да? формат ПО. Мы нажимаем PO. Теперь самое важное что нам необходимо выделить фазу, с которой будет начинаться наш процесс регулирования. Ну, по классике это фаза 1. Мы один раз левую клавишу нажимаем, выбираем этот пункт, все. Это готово. Значит. И после этого мы должны выбрать путь, да, куда нам нужно сохранить это все дело. Все сохраняем в папку с нашим проектом, который мы сейчас с вами делаем, который актуальный. Ну, назовем его, не знаю, там 3 тройки. Сохранить. И экспорт обязательно. Все, сохранили, сделали. То есть мы с вами сейчас сделали файл снабжения, который а, будет у нас а, использоваться для того, чтобы был, были выполнены вот эти вот переходные фазы. Здесь понятно. Все, значит, сохраняем и выходим отсюда. А, нажимаем ОК. И э, тут уже по классике нам необходимо расставить э, светофорные метки. Да, вот эти вот светофоры. Давайте сделаем. У нас будет первая. Первая, допустим, будет здесь. Сигнальная группа 1. То же самое один. Здесь у нас будет сигнальная группа 2. Сверху у нас будет сигнальный группа 3. Окей, okay, значит, теперь необходимо установить детекторы. Детекторы мы устанавливаем, скажем так, экспертным путем. Пока, да, вообще как бы это тоже... Вариант исследования, да, где бы нам разместить петлю и как бы правильно потом, допустим, связать ее с выбранным алгоритмом, да, насколько она должна быть отдалена от стоп-линии так далее и тому подобное. Но пока мы сделаем условно, это будет, не знаю, давайте вот здесь вот сделаем где-то метров, меня за 10 где-нибудь, 10 метров перед стоп-линией. Ну, а длину сделаем, я не знаю, пусть будет два. И вот что здесь особое внимание надо уделить, это вот номеру канала. Как раз этот номер канала – это а, именно возможность отслеживания каких-то изменений у То есть, не в вапе. То есть, она как раз будет ориентироваться именно вот на этот номер канала. Имя можно не давать, а вот номер канала надо какой-то вот а, ну давайте сделать соседний то же самое будет у нас на расстоянии 10 метров 2 метра это длина самой петли и номер канала пока оставим один можно можно свой писать какую-то определенную ну, давайте напишем ну пусть один пока будет нам это достаточно окей okay. один можно использовать и другой номер канала. То есть можно как-то более детально отслеживать изменения да, дорожного движения, да, чтобы какая-то информация была отдельно по правой полосе, отдельно по левой полосе. А, значит, окей. И, значит, по той же самой методике мы создаем на других подходах, ну, на другом подходе, вот на этом вот будет Два. Здесь также будет 10. Номер канала уже будет другой, скажем, 2. Окей. Okay. 10. 2. Так, значит, а на этом подходе давайте мы тоже сделаем петли и применим здесь такую очень интересную интересное решение. Мы будем отслеживать по вот этим двум направлениям разрыв времени в транспортном потоке, а здесь мы будем отслеживать, если вообще кто-либо, кто хочет тут, собственно, проехать, да, то есть как бы вот, если тут желающие проехать. Так, сделаем петлю. Пускай будет 2 метра. Пускай будет расстояние 3. Номер канала уже пускай будет 3. 3. 3. Опять же, да, имейте в виду, номер канала – это вот важная позиция, которую вы должны обязательно проверять и а, как бы нормально ну, то есть как бы в, соответствии, в соответствии с вашим, в вашей разработкой прописывать, что какой-то номер канала. Здесь будет у нас 4, здесь 3, здесь 2. То есть с этого подхода мы уже убираем, на канал 4. Окей. И в принципе подготовка уже в самом висе, она готова. Мы создали переходные файлы, переходные фазы, файл снабжения да, по... Мы расставили светофорные метки. Мы значит, расставили детекторы. И теперь у нас вся работа будет выполняться уже в VSWAP. E так. Давайте сохранимся. И не закрывая висим, обратимся к VSW. E у нас VSWAP. E значит, нажимаем. Новый файл, открывается окно, значит, где у нас есть с левой стороны такие вот блоки. Да? Каждый блок имеет свою форму. У нас есть овал, есть прямоугольник, есть многоугольник. на Остальные я не использую, вот этих достаточно. Что это такое? Значит, первое – это овал. Значит. Овал – это... Как бы начало и конец нашей логики, то, что мы будем сейчас с вами прописывать. То есть в начале идет овальный блок, в котором условно мы пишем старт. Go, что хотите, но именно на глотинце, никакой кирилли здесь вообще не должно быть. Значит, ну и в конце, когда у нас логическая цепочка заканчивается, мы также применяем овал. Считайте, что логическая цепочка, которую мы сейчас с вами будем проделать, это как бы течение времени в одну секунду. То есть каждую секунду он проходит ветвь направлений по каким-то определенным запросам и действиям и вот что-то вот выполняет или не выполняет. Да? Итак, следующий блок, прошу прощения, следующий блок это прямоугольник. Это блок действия. То есть в этом блоке прописываются все действия, которые необходимо принять. То есть переключиться на следующую фазу, закончить направление и так далее. далее. Какая-то операция уже непосредственная, команда. Ниже идет блок, это многоугольник. В нем значит, прописываются условия. То есть мы должны что-то проверить, спросить программу. Устоятельство в том, что это вот столько, а не столько, да. То есть это какие-то определенные условия, которые мы должны запрашивать. А, значит, все а, действия, которые по разработке этого вот блок-схемы, они делаются в основном окне, вот в этом вот, который вы видите. С правой стороны у нас есть интересные такие вещи. Это параметры. С вами видим параметры, airways и experience. Expressions, expressions, значит в основном работать надо именно с expressions. почему? потому что как раз, как я и говорил, что в самом, в, самом блоке, в самих этих блоках, которые мы сейчас с вами разрабатываем, там не указываются математические выражения, то есть больше, меньше, равно, запрос, и так далее. все делается в контенте здесь прописывается математическое выражение и а это вот как не знаю соответствие да вот этому выражению то есть можем написать там минимум а, зеленый там минимальный зеленые максимальные зеленые и так далее и это значение будет соответствовать этому выражению и уже в нашу в наши блоки да мы должны уже использовать вот эти вот аббревиатуру условно скажем тогда а, значит, давайте с вами сейчас сделаем, применительно, потому что вот мы сейчас сделали переходные, переходные фазы, и вот, как я и говорил, сделаем такой алгоритм, что будем искать время разрыва в транспортном потоке по основному направлению и отслеживать значит, машины по тростепенной дороге, да, по другим двум направлениям. <coughs> Итак, для начала что мы делаем? Мы сначала сдаем блок. Начальный, выбираем овал, два разлевая клавиши, и здесь можно условно написать это все вот так вот: от руки старт. Все. Сначала начало положено. А, после этого необходимо выполнить а, кстати, обязательную процедуру она должна быть обязательной, это проверка, на какой фазе мы находимся. Помните, когда мы с вами делали фазовые переходы, мы с вами выбирали фазу, с которой начинается у нас регулирование. Так вот, как раз, если мы это выбрали, то программа уже будет начинать с первой фазы, и в нашем... В нашей цепочке действий уже по-любому, либо первая, либо вторая фаза, она уже будет запущена. То есть он уже сразу ее найдет. В нашем случае мы выбрали первую фазу, и здесь он при начале сразу будет обращаться к первой фазе нашей цепочки. Значит, что мы делаем? Значит, первое, мы выбираем условия. Да? Мы должны проверить, а работает ли у нас какая-то определенная фаза в текущий момент. Для этого мы выбираем многоугольник, да, это запрос, ну, условие это то И, скажем, чуть ниже, два раза да, нажимаем левую клавишу и пишем, либо, если мы уже знаем, что писать, да, если нужно писать именно определенную функцию, да, определенный код, то мы можем написать. Если мы этого не знаем, то правую клавишу нажимаем и выбираем Web Function. Открывается окно, где мы уже мы используем какие-то функции. Скажем, нас сейчас интересует группа stage, стадия. И как раз здесь есть два пункта. Stage актив и Stage Direction. Значит, нас интересует Stage актив. Если мы выберем, здесь как раз есть подсказка на английском языке, правда, но тем не менее. С подсказкой, что проверить запущенную ли эта фаза вот, мы ее выбираем. И э, в Stage мы пишем уже, э, какой фазе мы будем проверку делать. Скажем, первая. Окей. Нажимаем Enter. Все. У нас первое как бы, условие сделано. Далее. Э, вы все понимаете, что условие, оно либо может выполняться, либо оно не выполняется. И что здесь, что каких-то там, не знаю, каких-то других, не знаю. Вот именно в Лизе, допустим, да, это другая программа, это другой разработчик. Но там та же самая технология. Все, что является правильным, то есть это условие выполняется, все действие идет направо, в правую сторону. Если это условие не выполняется, она идет вниз. И это правило, оно справедливо именно вот к этому многоугольнику, то, что, то, что касается на какие-то определенные запросы либо какие-то условия. То есть, либо да, либо нет. Итак, значит, представим, что а, наша стадия 1 активна. Теперь первым делом, что мы должны сделать, это, безусловно, проверить на... А, то, что отработала ли эта фаза минимальное время какое-то определенное. Да? То есть мы делаем еще один запрос, то есть понимаем, что у нас, ну, условно, да, логически так представляем, что у нас это выражение будет а, правдивым, да? то есть у нас первая фаза будет активна, и а, значит, здесь создаем еще одно условие, где мы должны прописать а, длительность этой фазы, то есть насколько она уже ну, прошла да, от начала. И здесь мы уже uh, применяем другую uh, функцию. Uh, Бираем stage и берем stage duration. Stage duration. И тут пишем uh, первую фазу. И, как я говорил ранее, да? Uh, я вам для примера показал, чтобы вы тут понимали. Uh, как я говорил раньше, вот эти вот моменты, которые связаны с длительностью, мы сейчас должны с вами прописать какое-то выражение математическое. То есть мы должны проверить, а эта стадия, она больше какого-то значения там, или меньше какого-то значения. Для чего это делать? Ну, допустим, все мы знаем, что у нас каждая фаза имеет минимальную длительность, да, 7 секунд для транспорта, ну, а пешеход – это в зависимости от ширины проезжей части. Так что мы должны, как бы в нашей логике, это время зафиксировать, да, учесть. Поэтому а, мы уже, вот, если бы это было так, стоит Duration 1, это как бы не был запрос. Это просто, ну, не знаю, просто, длительность фазы, да, один. Да или нет, ну, как-то непонятно. И, значит, у этой функции должен быть э, какой-то, э, с этой функцией должен быть какое-то металлическое. <coughs> Выражение. Поэтому мы с вами его копируем и вот сюда вот контент перемещаем. Вставляем. И уже здесь мы с вами пишем а, меньше либо равно 7 секунд. Все, написали. То есть вот эта вот а, команда у нас уже сохранена. Теперь мы а, в expressions а, мы вписываем... Что это будет у нас в нашей структурной цепочке, да? Но назовем это mingr1, скажем так. Теперь мы это берем, копируем и просто вставляем сюда. Все. То есть если вот смотри, смотрите, проводить а, сравнение, допустим, с то же самое из -за плюс, там все эти выражения можно делать внутри этого блока. То есть что хотите расписывать и так далее. Но вот здесь вот такие ограничения. Здесь надо а, все математические выражения делать здесь, в этом окне, а сюда уже <coughs>, писать условное имя да, к этому выражению. Дальше. После этого, когда мы запросили, а наша фаза, она как бы меньше либо равно 7. Если она меньше, значит она уходит вправо и по логике вещей она должна закончиться ничем. То есть у нас минимальное время не закончилось и наша фаза 1 должна дальше продолжаться. все. Если у нас это выражение «не», соответствует правде, да, то есть не выполняется, мы дальше должны, то есть время у нас, переш... наше время уже перешло до 7 секунд, а дальше мы должны с вами проверить, а не достигло ли максимального времени, да, то есть у нас фаза, каждый имеет какой-то определенный лимит, да, номинал по времени. И делаем также в условии еще одно, которое, допустим, назовем макс ГР 1 Мы берем, значит, это имя, которое мы с вами сейчас называли, вписываем в правое окно, и здесь уже пишем выражение, это тоже будет связано с stage duration, тоже будет связано с первой э, фазой, то есть stage duration – это длительность нашей фазы по времени, да. Ну, здесь мы пишем другое выражение, скажем, э, больше, э, либо равно, и ставим, ну, не знаю, допустим, 40 секунд. Так. То есть мы проверили минимальное время, проверили максимальное время. И э, после этого мы с вами, допустим, понимаем, что у нас э, выражение это несправедливо. То есть у нас оно находится в пределах своей фазы основной. И дальше мы должны уже непосредственно обращаться к детекторам, проверять, что там будет происходить с этими детекторами. Опять выбираем условия ниже. И делаем запрос, допустим, ну, давайте назовем так, timegap1. Опять же, мы копируем носим сюда ой извините не сюда вот сюда это на это имя которое мы присвоили а теперь мы должны а, тому имени присвоить какое-то математическое выражение и здесь мы уже переходим к группам детекторы здесь выбираем ä, headway детекторы headway и здесь <coughs> прописываем номер детектора скажем 1 у нас в первой фазе идет, получается, первая и, а, первая и вторая, вторая петля. И после этого мы уже вписываем математическое выражение и говорим, что это значение больше 4. То есть, грубо говоря, если вот это вот выражение <coughs> будет справедливым, правильным, то у нас все дальнейшие действия будут идти вправо. Если нет, то вниз. Соответственно, мы понимаем, что если у нас разрыв транспортном потоке есть, и он больше 4 секунд, которые мы с вами здесь учли, то у нас будут выполняться, допустим, операции по завершению фазы, потому что разрыв транспортном потоке, поток разгружен, и нечего дальше продолжать давать им добро на движение. Если же у нас это несправедливое выражение условия, да, то мы уже уходим опять в конец логики. То есть никаким нашим требованиям ничего не соответствует. Поэтому мы дальше продолжаем циклическую цепочку, чтобы выявить какие-то изменения. И давайте с вами а, перейдем как раз вот к следующему действию. Это надо уже прописать какие-то определенные команды, с дополнительными условиями. Помните, мы говорили, я вам показывал, что у нас еще есть петли на периферийных улицах. И мы должны не просто так заканчивать фазу да, первую, а осмысленно. То есть, если у нас кто-то подходит к этому направлению и ждет, тогда вот можно да, закончить. А так, ну, есть разрыв в транспортном потоке у нас по основному направлению. Есть что ее выключать, -то, если никого нет на периферии. А, значит, для этого мы после того, как нашли разрыв, мы должны еще одно условие сделать, да, то есть проверить, а, есть ли кто там на периферии или нет. <coughs> а, значит, и прописываем здесь, допустим, еще одно условие, допустим, напишем «Occupation1». Occupation – это занятость, да, занятие. И один – это памятка для нас, как номер петли. И сюда вот так вот вписываем общий один. Здесь же мы делаем уже новую функцию, убираем детекторы используем соответствующий пункт – это Occupation Time. Здесь уже вписываем опять номер петли, который будет использоваться, это первый. Ну, а здесь выбираем, допустим, выражение, что если машина стоит больше 6 секунд, это пока условности, да, то есть это вот... мои фантазии, так сказать, да. Но, как мы помним, у нас э, в... Нашей модели по основной магистрали есть номер канала 1, номер канала 2. Да? То есть, мы смотрели, номер канала 1, вот он все вот, подход, это номер канала 2. Соответственно, по периферии здесь 3, а здесь 4, да? номер канала 4. Соответственно, и мы здесь должны прописать те же самые вещи. То есть, как бы не просто для, одной, для одного канала петель, но и до второго еще. Поэтому uh, здесь допустимо еще такое выражение, как и или или. <laughs> и и или. Uh, прописывается он uh, руками, то есть uh, по-английски or или", uh, или and и. Значит, чтобы было удобнее, можно использовать Ctrl-Enter. Тогда мы перескочим на следующую строчку. Мы писали TG1, нажимаем Ctrl-Enter, переключаемся на нижнюю часть. Ну и там вписываем or Или, да? Или. Еще нажимаем Ctrl-Enter и прописываем другое имя, TG2. Соответственно, TG2 мы также должны дать описание, что такое TG2. А это у нас не хитро будет сказано, то же самое, только вот это будет петля номер 2. Также она будет смотреться на разрыв транспортного потока и 4 секунды. Это будет справедливо также и для обнаружения занятости петель на периферии. Также нажимаем Ctrl-Inter, пишем Or. Ctrl-Inter. Пишем OC2. И здесь применяем оси 2 также берем что это у нас занятость и здесь пишем 2 окей okay. все после того как у нас это выполняется условия это выполняет если у нас есть разрыв в транспортном потоке у нас есть кто-то кто ждет на периферии мы уже выполняем какие-то действия на то чтобы нам закончить фазу то есть нам нужно с какой-то фазы перейти на какую-то фазу. Тогда мы уже убираем другой блок, уже блок прямоугольный, блок действий. И здесь мы уже выбираем функцию stage transition. И здесь уже убираем interstage, то есть переход. Выбираем и прописываем последовательность. Перейдем с первой фазы на вторую фазу. То есть, если у нас была третья, четвертая, пятая фаза, мы также могли здесь прописать ту, которую нам нужно. Да? Все, значит, все. У нас будет, будет дальше выполнен переход. То есть, у действия нет вариантов. Да? Ну, только один вариант – выполните. Ну и то же самое справедливо для вот этого вот условия, когда у нас здесь э, время достигло своего максимума, мы должны, опять же, закончить все это дело Поэтому мы можем тут также а, выбрать блок действий. Здесь можно даже скопировать <coughs> значение на перейти. А, и а, дальше. А, видите, да что я создаю блоки, и между ними нет связи. То есть пока все как-то разрозненно непонятно. Есть инструмент, есть также здесь вот лайн, где мы выбираем а, начальную начальный блок и соединяем ее с конечным, то есть, допустим, правой клавишкой кнопки, нажимаю сюда и сюда, все, переходим, видим связь, связь, связь произошла. То же самое сейчас делаем, допустим, сюда, Сделаем сюда, а, да, и отсюда мы с вами перейдем сюда, Дальше у нас вниз пойдет уже дальше следующая операция. Ну и, соответственно, после выполнения действия мы тоже нашу логику заканчиваем. Цепочку здесь, да, тоже уходит в конец логики. А, следующее. То есть мы с вами сейчас прописали все, что касается первой стадии. Ну во а вторую давайте сделаем просто, чтобы он отрабатывает свое время и, и все, грубо говоря, отработала свое положено, И до свидания. Для этого мы опять же создаем блок условий, запрашиваем, а активно ли у нас фаза 2. Соединяем ее. Дальше мы опять проверяем в обязательном порядке, проверяем, достигли ли у нас минимальное время. Только здесь давайте сделаем 2. Во вторая фаза. Здесь мы также используем Expressions. Пишем здесь Stage Duration. Можем копировать, но не забывать изменять фазу, чтобы она была другая. Да, неправильное выражение выбрал. Но... Сейчас я ее удалю. Это у нас условие должно быть, правильно? Дальше мы должны сделать на запрос. А достигла ли она своего максимума? Опять делаем запрос. Ниже. Если время уже вышло, да, минимальное, мы делаем то же самое. Запрашиваем только уже... во второй фазе, максимальное значение. Можем также здесь копировать, допустим, пусть она делась у нас. А, пускай 10 секунд, достаточно будет. Да, опять же, не забывайте здесь поменять а, значение, фазы. Мы сейчас со второй фазы работаем. И а, после этого а, мы уже приступаем к каким-то операциям. То есть мы здесь уже ничего не будем делать во второй фазе с детекторами. Мы выполняем уже два, значит, блок действий. То есть если у нас максимальное время достигло мы уже здесь выбираем действие, что нам необходимо перейти в stage transition, enter stage, и уже убираем последовательность 2 и 1. Okay. Ну, в случае, если у нас ничего не выполняется, значит у нас выходит конец слойки. Сейчас сделаем связи. Так, ну и, соответственно, у нас все это должно закончиться, да? То есть это должно соединиться с этим. А здесь мы с вами делаем блок. и пишем его end. Так. А, вот еще в самом начале, да, у нас еще связь есть. То есть мы <coughs> с вами сделали циклическую цепочку. Она будет каждую секунду проигрываться от старта до энда в процессе имитации. И каждый раз будет выполнять какие-то запросы или действия. И будет как бы изменяться в зависимости от изменения условий нашей модели. Теперь, что нам необходимо, это проверить то, что мы сделали. Да, перед компиляцией, значит что мы делаем. Сверху у нас, во-первых, сохранимся. Да? файл, сохранить как, и давайте сохраним это то же самое, туда же, где мы с вами работали, где там модель, и смотрите, да если я сейчас назову этот файл 1.2, как я говорил ранее, да сохранить, и после этого я попытаюсь проверить модель, я здесь compil, check flow chart. Мне программа будет ругаться на то, что нельзя, ну, не то, что нельзя, нужно начинать название с букв, то есть C и так далее. Поэтому просто вам показать, что, да, действительно такая вещь вроде нелепая, почему цифру нельзя использовать. А, значит, давайте сохраним ее как BBB. Окей. Okay. А, теперь мы выбираем компи, чекфлоучат и понимаем, что нам все прекрасно проверил, что здесь проверяется. Здесь проверяется синтаксис, то есть где-то вы что-то неправильно писали, что-то неправильно обозначили именно по там запятым там точкам, названиям, еще чем такое. То есть, как бы ваш алгоритм, естественно, не проверяется. Алгоритм это в вашей голове. Это все, что вы сами создаете и организовываете. Значит, проверили. После этого мы опять заходим в компил, видим Web файл. Нажимаем. И он говорит, что он уже создал его. Все окей. По умолчанию он сохраняет ту же папку, где лежит сохраненный проект по То, что мы с вами делали. Теперь, смотрите, мы с вами э, это не закрываем, то есть в дальнейшем, когда вы будете так работать, вот вы оставляете весь swap, как он есть, опять открывайте. Давайте для начала я открою папку, где у нас все это сохраняется. И э, здесь мы, мы, мы с вами можем заметить, появился файл bbbvap. Как раз мы сейчас с вами откроем его. Вот, как я говорил, в самом начале прописан путь. То есть он автоматически генерируется. Если вы будете в дальнейшем все это перемещать на другую машину, там может быть, соответственно, другой адрес. И надо будет либо вручками тут поправить, либо, мне кажется, проще всего зайти в программу и заново сделать компиляцию в App-файл. И все, он пропишет новый путь а, к этому вапу. app а, Значит... Вот, да, значит, переходим к самой модели. И здесь мы с вами делаем следующее. Мы с вами выбираем а, наш светофорный объект. И здесь уже вместо фиксированного времени мы уже выбираем VAP. Мы выбираем VAP. И теперь нам нужно добавить два файла. Первый файл – это файл логики. Это то, что мы с вами сделали только что. Скомпилировали. VAP. Мы выбираем BBB. А дальше файл фазовых переходов. Это как раз вот файл с расширением ПО, то, что мы с вами делали в Висиге, а файл снабжения, это вот, который 3333 у нас. Дальше а здесь есть очень хорошая функция, особенно она хороша для того, чтобы проверить, насколько хорошо и грамотно отрабатывают это логическая цепочка, куда она идет за каждый шаг логического действия. да, То есть не за одну секунду действия, потому что, опять же повторяюсь, вот эта вот процедура, она ориентирована, грубо говоря, на одну секунду имитации. То есть у нас за одну секунду проходит вот, какая-то цепочка определенная. Значит, в отладчик позволяет вот именно как бы проработать, просмотреть модель с точки зрения пошагового блока, как он выполняет, куда он идет и что он делает. То есть удобно, да, проверить самого себя, как это работает. Чтобы воспользоваться, надо нам поставить галочку отладчик. Дальше есть группа сигналов, где мы указываем какое-то минимальное время, да, то есть, опять же, какие-то определенные вещи, связаны с требованиями, допустим, красно-желтый, там, 2 секунды будет у нас. Желтый 3 секунды, минимальный зеленый, не знаю, там, мы оставим нулем, главное, наверное, красно-желтый. Как видите, тут также нет зеленого мигания. То есть, что история вот с этими уже встроенными вещами, с интегрированными уже вещами с адаптивкой. Да, здесь тоже нету возможности применения зеленого мигающего. Так и здесь нету. Ну, вот как-то так. Значит, все. После этого мы нажимаем ОК. Значит, и, как я говорил ранее, у нас должен быть открыт, открыта актуальная версия нашего vswap -а. Сейчас я попробую сделать так, чтобы вам было видно одновременно два окна. Для начала давайте анализ, окно откроем план времени сигналов, чтобы понаблюдать изменения, что у нас будет проходить. Потому что у нас здесь будет показываться и заняты детекторов, и режим работы нашего светофора. Так. Давайте сделаем вот так. И сделаем вот так вот. Вот так. Так, ну а теперь мы с вами запускаем Висим, а, а, Сохраняем изменения, да. А, и вот нажимаем а, play и видим, что у нас а, в левой части окна а застопорилось на а, стадии актив 1. Ну, застопорилась она, потому что мы с вами в файле по выбрали стартовую фазу, это один. она до него дошла. А дальше нам Весла э, предлагает вот полное действие. И тут э, с левой стороны, видите, появились три значка. Первое – это пошаговое, то, что нас будет интересовать. Каждый раз нажимая эту клавишу, он будет переходить на какой-то определенный блок, показывая, что в данный момент изменилось либо, а, нет, извините, это следующий. первый это цикличный, то есть мы нажимаем и он в режиме обычного движения, то есть без задержек, просто у нас а, ну, модель работает, то есть я сейчас покажу, нажимаю, вот у нас модель начинает работать, но здесь у нас никого нету это наверное не очень хорошо, давайте мы с вами кого-нибудь сюда добавим там входящий поток, не знаю там давайте здесь будут у нас 1000 машин здесь у нас будет 1000 машин здесь у нас будет мало машин скажем 100 здесь у нас будет тоже 100 ну условно так да давайте люблю быть точным давайте сделаем все точно все, давайте еще раз запустим. А, и, значит, запускаем. Ну, вот видим, что у нас едут машины, у нас э, наш режим работает вроде как, да? А, значит, и а, видно у нас изменения по детекторам. Ну, и, э, грубо говоря, чтобы нам посмотреть, работает ли наша адаптивка вообще, то есть, как бы, ну... Функционирует она или нет, мы с вами можем сделать следующее: мы можем выбрать пошаговый режим, и каждый раз щелкая мы можем посмотреть, работает ли у нас, ну, как, как именно работает наш алгоритм. То есть сейчас мы смотрим, да, идет первая фаза, идет по минимальному времени. Потом проверка по максимальному не прошла, потому что она еще не достигла. Потом идет выполнение по определению разрывов в транспортном потоке. И дальше у нас она переходит на конец, потому что транспорт, ну разрыва нет, да, он не обнаруживал. ну и дальше, дальше каждый раз мы просматриваем, просматриваем, просматриваем. пока что-то я как-то изменения не нахожу. то есть так вы можете даже проверить самого себя, правильно ли вы написали цепочку до да, то определенного действия. Вот сейчас я вот увидел, было маленькое, маленькое изменение. У нас он прошел в то, что нашел время разрыва в транспортном потоке, он пошел сюда, обнаружил занятость, но почему-то не завершил. Фазу, и надо посмотреть, а правильно ли я сделал выражение в OC1 и OC2. Посмотрим OC1 больше 6 секунд. И... Да, больше. А, ну, правильно, да. Я вот как раз здесь ошибся, да. То есть тоже, да, если вы внимательно смотрели, то я вижу, что Здесь сейчас мне необходимо исправиться и написать, что у нас здесь не oc 12 да, вообще-то, а OC3 и OC4, вот так. И здесь также я должен это изменить: OC3, OC4. И в обязательном порядке я должен изменить именно обращение к детекторам. Я неправильно обращался к детекторам. Вот, почему я говорил, обращайте внимание на значит, номера этих детекторов. Все. Значит, мы изменили. То есть я даже условно вам показал. Да, Я совершил ошибку. Значит, Мы ее исправили. Теперь нам нужно как-то ну, все это заново сделать. Да? Заново что мы делаем? Compute. Опять генерируем в файл Окей. Okay. Uh, да, мы его меняем окей okay. uh, и заново запускаем и опять смотрим работает ли у нас сейчас я сделаю поменьше экран сначала мы прогоним по-быстренькому да, мы видим, да, машина подошла был разрыв потоки и он ее пораньше завершил, то есть сейчас мы чуть-чуть пройдет время так вот сейчас смотрите у нас разрыв э, вроде как обнаружен уже да но занятости у нас нету и он уходит у нас в конец лойки дальше он смотрит если у нас машина подошла нет не подошла то есть видите да у нас есть пустые петли а разрыв транспортного потоке он уже определил сейчас подождем немножко Так. Ну, давайте, родимые, как-нибудь приедьте. Ну, вот фаза просто закончилась, что никого не было. Так, вот, сейчас машина с периферии подъехала, вот она. Подъехала, и будут определяться разрыв в транспортном потоке. Вот пока нету. Это условие на разрыв. Да, опять она не проходит. Так. Так. Так. Вот разрыв был обнаружен. И он перешел в следующую проверку на занят ли у нас э, на подход с периферии Оп. И он у нас, видимо, не достиг 6 секунд, потому что он выключился. Да, вот, теперь он сработал, потому что у нас здесь было прописано, что он должен быть там 6 секунд. То есть только по исчине 6 секунд он будет что-то переключать. И все, собственно, у нас идет завершение первой фазы и переключение на соответственно, вторую Вот, такими вот моментами можно очень интересно сделать разработки, связанные с алгоритмами по разу, разрыву времени транспортном потоке, время разрыва транспортном потоке, извините. Uh, и uh, скомбинированы какие-то алгоритмы да то есть мы сейчас с вами проверили как бы два алгоритма да, первое время разрыв транспортного поток и определение занятости направлений здесь можно дополнительно дополнительно делать и это можно как-то то же самое там трамвая третьей фазы всплывающая фаза делать ну и то далее тому подобное да? то есть большой подаром для фантазии и каких-то определенных рабочих моментов, чтобы что создавать такое, проверять. Ну, все, что мы с вами сегодня сделали, Николай выложит, наверное, в свободном доступе. Вы также можете это все скопировать и посмотреть у себя. Опять же, напомню, чтобы у вас это все работало, вам необходима именно лицензия, чтобы у вас был VAP. Вам нужно, чтобы... У вас весь ВАП нормально работал по отладчику, да, как я вам сейчас показывал. Это когда вы скопируете себя на машину, сделать заново компиляцию. Ну и все. И еще такой момент. В свое время я разрабатывал как раз руководство. Да, чтобы как бы, пользователям было проще работать, чтобы было нагляднее и понятнее у меня есть сделанное руководство как раз по применению весла, по как с ней работать ну, какие-то простые вещи что за что отвечает я так понимаю, что Николай также это выложит для того, чтобы вы могли это скачать